Пять слов, которые изменят вашу жизнь. Давайте сделаем сегодня практику. Практику, которую нужно будет продержать 90 дней. И вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться за эти 90 дней. Мы всего лишь что сделаем, введем в ваш лексикон ежедневный пять слов. Первое, с чего мы начнем, это отменяю. Да? Отменяю мои обиды, отменяю мои страхи, отменяю мои неудачи. Все, что вы можете негативное почувствовать, вы можете отменять одним своим словом. И в каждом дне стараться что-то отменить. Какие-то моменты вспоминаются, вы снова можете их отменять. Да? Также второе слово «позволяю». Да? Позволяю в мою жизнь входить счастью, позволяю со мной происходить чудесам, позволяю ангелам приносить мне подарки, позволяю войти в мою жизнь хорошему мужчине, с которым мне будет комфортно. Да? Но это не мой случай, это я привожу пример для девушек. Позволяю моему мужчине дарить мне подарки. Позволяю происходить всему хорошему в моей жизни без какой-то опасности для моего физического тела. Такие моменты. Следующее, третье слово. Возможность. Меняем слово «проблема» на слово «возможность». В китайском языке два иероглифа обозначают эти слова. Проблема и возможность. В каждой э, проблеме есть две стороны медали. Одна из них – это проблема, которую чаще всего люди видят. И вторая – это возможность. То есть, э, если бы тогда меня не бросил вот тот парень, я бы никогда не встретила своего теперешнего мужа или еще какие-то вот в этом направлении да то есть есть все плюсы и минусы нужно их только рассматривать расширять свое сознание не думать что только плохое случилось в этом плохом есть обязательно что-то хорошее какой-то э, для вас ресурс какая-то для вас сила просто ее нужно заметить как только вы заметили она распаковывается как только вы не заметили она пролетает мимо и кажется что вся жизнь трудная и не, не, потому что не обращаете внимание возможности. Вот с сегодняшнего дня постарайтесь 90 дней раскрывать такие возможности. Да? В каждой проблеме, которая случилась, смотреть, какая возможность есть именно в этой ситуации. Четвертое слово. Изобилие. Обратите внимание, как изобильно Вселенная. Сколько звезд на небе. Это изобилие. Да? Сколько листьев осенью под ногами шуршит, золотых. Это изобилие, сколько снега нападало зимой, сколько снежинок в каждом там, я не знаю, клубке этого снега. Это изобилие, сколько звезд на небе, сколько рыб в море, в океане это все изобилие Вселенной. Она все это создает для того, чтобы у нас хватало всего сколько людей на планете сколько разных людей разных национальностей разных мышлений это все каждый человек это уникальность вселенная не делает копий то есть она делает только уникальность уникальности уникальности и мы все по подобию бога мы с такими же способностями только не все хотят их распаковывать. Кто-то не знает об этом, что надо распаковывать, кто-то боится, кто-то не верит, что это возможно и так далее. Все это внутри нас и есть, и мы можем это распаковывать и тоже делать что-то изобильное в этой жизни. Следующее слово, которое вы тоже добавите в ближайшие 90 дней, это ⁇ благодарю ⁇ Все, что мы благодарим, оно увеличивается в нашей жизни. Поэтому как можно больше благодарите за любые мелочи. Любые мелочи. Птички поют сегодня по весеннему. Какая благодарность! Звезды сегодня какие красивые! Какая благодарность! Теплая погода сегодня! Какая благодарность! Холодная погода! Как хорошо, что холодная погода сегодня. После нее хочется чаю, а, или что-то еще. Есть друзья. Боже, какое счастье, что есть друзья. Мирное небо над головой. Боже, какое счастье, что есть мирное небо над головой. Сегодня э, мужу дадут зарплату. О, Боже, какое счастье. Сегодня дадут зарплату. Да? Э, вселенная изобильна. Она всегда исполняет мои желания. Да? Можно еще добавить эти слова. И, и так далее. Благодарите за любые мелочи. Чем больше вы озвучиваете благодарности, тем больше в вашей жизни происходит всего хорошего. Ну, Увидимся с вами теперь в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить, нажимайте колокольчик, пишите свои комментарии. Я буду очень рада прочитать все ваши комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Применяйте.